меня зовут Алексей, и сегодня короткий видеоответ на вопрос э, кресла CB02 и какой максимальный рост э, человека может быть в этом кресле. Э, у меня рост 196 сантиметров, и для э, работы за столом этого, э, этого роста мне достаточно. В принципе, когда я работаю, я не облокачиваюсь в основном на подголовник. Но когда я хочу расслабиться, мне достаточно опустить кресло, и тогда у меня, смотрите, достаточно много места для головы. С другой стороны, я могу, я могу немножко откинуться на сиденье и спокойно работать за компьютером, за ноутбуком и с этой высотой подголовника. С вами был Алексей, Сарговый Домбарский. Покупайте нас!